Всем привет, меня зовут Катя, мы сейчас находимся в лагере. Я употребляла наркотики, и мои родители хотели мне помочь. Привезли сюда, не сказали зачем, куда мы едем. Когда я пришла, ну я очень испугалась. Они видели, как моя жизнь рушится, как у меня нет... У меня пропали все хобби, у меня просто вся жизнь летела, хотя раньше у меня было куча хобби, я очень много чем занималась. Я э, отчислилась из университета, в который я мечтала поступить, музыкальный. И было видно, что со мной что-то не так, и что мне нужна помощь. когда давно, в 14 лет, я покурила траву на берегу моря, и все так хорошо было. Но после чего оказалось, что ну, не все так радужно, что это была ловушка. И в итоге я пересела на... Тяжелые наркотики, что-то там мы на укулельке играли, все было хорошо. Потом я вернулась в свой город, в Москву, и меня сильно затянуло. Я была там активной очень, все время что-то рисовала, писала, была, ну, можно сказать, лидером. Православной школой мне была, Девять лет училась в православной школе. Там церковнославянское пение, церковнославянский язык. Всякие такие предметы, молитвы перед едой, после еды, там, в храм по воскресеньям. но ну, я не могу сказать, что как-то конкретно когда-то, типа, изменилось. Э, просто э, началась, ну, какая-то тревога постоянная, что вот, типа, я проснусь, я не знаю, что делать. Ну, понемногу. И я еще этого не замечала, что я теряю, типа, интерес ко всему. У меня с родителями очень хорошие отношения, и они видят, когда что-то не так, типа, идет у меня меня, получается, на всю осень вот закрыли дома и по программе «Одно нарко». И вроде все нормально было. Ну, первые месяца два-три, когда я вышла. А потом я люто заторчала, так как до этого вообще не торчала. С тем, что мне было плохо, и я знала уже, что наркотики, ну, как они воздействуют, типа, на человека, что они, типа, ну, там, убьют, все такое. А мне, ну, типа, хотелось что-то такое сделать как-то себя навредить. После экстерната, просто на тусовку, просто одна, я запивала крепким алкоголем, тяжелым, у меня постоянно какая-то тошнота, и мне не было от этого, ну, как-то хорошо. Не знаю, я не особо помню тот период времени, и это еще часто память отшибает, я не помню часто, как я приходила там домой, что вообще было. Но мы гуляли. Там как-нибудь красиво одевались, гуляли по Москве, все нас смотрели, но мы употребляли. Ходили там в салоны, в салон в тачек Мерседес, там сидели вечно. Он свой рэп включал в них постоянно. Короче, что-то такое было. Примитивные всякие развлечения. Но на тот момент мне это нравилось. Один раз мы у меня встретились, ну, чем-то нажались, ну, прям тяжелыми типа препаратами в тот раз. Я поехала его провожать. На маршрутке, мы родители по геолокации посмотрели, они за мной всегда шпионят по геолокации, реально, ну давно же, потому что знают, что такое часто происходит. И вычислили меня и забрали меня от него. Я приезжаю домой и просто врубаюсь за кухонным столом. Очнулась, когда там скорая была уже. Запретили нам общаться, но мне было все равно, если я люблю человека, то я всегда буду с ним общаться. было множество реально жестких историй, и, но ну, я не знаю, как я выжила, потому что э, они реально трушово мне повезло, что я вовремя остановилась, оказавшись здесь. Помню, как пьяная очень сильно спрыгнула с третьего или четвертого этажа посередине лестничного пролета. Так и не знаю, почему, я этого не помню. Очнулась с переломом, но со смещением осколков, 8 швов, вот так, на всю башку. Я не знаю зачем, мне кажется, постоянно происходят такие несчастные случаи с употребляющими ребятами. Помню, как меня прынул ножом солевой мальчик на тусе, которого я хотела успокоить, потому что ему мерещились какие-то злые существа. здесь, но он правда как салхарм выглядит, но это, это ножечка. Помню, как... Меня мальчик залил перцом, перцовым баллончиком, просто э, почти весь, ну, за исключением, вот, наверное, донышка перцовки, э, в глаза за то, что я ему дала одну сигу, э, сигарету покурить, э, потому что у меня была последняя. Он разозлился, будучи пьяным, и вот так поступил. Я валялась на проезжей части, задыхалась, потому что я, из принципа не отошла от э, ну, струи перца. Мне потом показывали кровь его на ботинках, и ну, такие истории происходили постоянно. Хорошо, что они прекратились, потому что вот так проскочишь, проскочишь, а когда-нибудь не факт. Ну, мне давно нравились татуировки всякие на людях. Ну, я сама там рисую, пою, ну, творческий человек. И мне хотелось как-то, ну, выделиться, наверное. Ну, начала бить татуировки, которые, ну, вообще ничего, типа, не значит. Потом поняла, что это много денег требует, и купила просто сама себе эту машинку. Делала на лицах людям, на шее, в основном без эскиза, то есть просто на коже. Изначально я это делала, ну, для контента, потому что введу блог, и людям будет интересно на такое посмотреть. Я ноги себе забила и чуть-чуть ручку. Но у меня есть три татуировки, которые связаны с наркотиками. 4.20, Endorphins Intoxication и еще Hello Kitty с Бонгом. Но я придумала уже на Ребе прикольные эскизы, как это перебить, и они мне нравятся больше, чем изначальные. «Dorphins Intoxication» — это ссылка на творчество вот этого человека, который меня подсадил. Я знала, что там какая-то девчонка, его новая, на ноге что-то где-то сбоку набила. Я думаю, а я что? Я лучше. Я сразу типа здесь вот И набила. Но мне не нравится. Я тоже придумала, как перебить. Наверное, многие смотрят сейчас на людей, которые как-то ярко выглядят, у которых вокруг них много людей, постоянно какой-то алкоголь красивый ну, на вид. И, ну, завидуют, скорее всего, и хотят быть, как они. Я тоже такой была лет, ну, в 14 я мечтала попасть в такую компанию, эстетично курить траву на балконе. А в итоге, ну, я стала, какой хотела, какой мечтала всю осознанную, типа, жизнь. И, ну, я не стала счастливее. Я, ну, как-то себя потеряла. Понятно, что дело в наркотиках. Когда я попала сюда я ну это все переосмыслила. мне в этом помогла ну, наша команда нашего репцентра и я осталась собой Моя индивидуальность все еще на месте я наоборот больше развиваюсь я прочитала много всего вдохновляющего и мне ну, я нашла себя и мне стало комфортнее просто оказалось искать надо себя ну не на всяких притонах и вписках а на ну, путем саморазвития Мне так стало легче, ребята. Это лучше, чтобы. Ну до того, как я попала на рехап, я училась э, в универе в Москву Music School. Ну это такой крутой универ, где учат ну, там писать музыку, продвижение, короче вся, ну, все, что нужно будущему исполнителю. И в конце первого курса у нас первый концерт должен был быть, и все так круто было, но. Я торчала, и где-то уже через два с половиной месяца, наверное, просто оттуда ушла. Потому что, конечно, торчать-то интереснее и легче, чем что-то стараться и вкладываться в будущее. В тот момент, когда я начала торчать... Все, мне не хочется уже смотреть какие-то разборы, что-то новое пробовать. Мне хочется полежать на кровати, отдохнуть после тусовки и найти себе следующее. У меня никаких не ни сил, ни времени не было. Дальше мое развитие не двигалось с тех пор, как я начала употреблять. Ну, именно музыкальное какое-то. Ну, я решила, что хочу себя убить в 17 лет. И решила, что перед этим надо попробовать мефедрон. Потому что считала, что это наркотик поколения, который обязательно нужно попробовать. И сказала маме, типа, мам, я попробовала мифедрон. Ну, просто не знаю зачем, потому что меня это волновало, мне хотелось, чтобы она это знала. Она спрашивает, зачем? Я говорю, ну, я хочу умереть, и сначала попробовала. Но она привыкла. У меня, типа, были суицидальные мысли, ну, давно уже. И время от времени просто они обостряются. Я, ну, лет с 14 на таблетках. Но я думаю, что вот все эти проблемы были, потому что я не особо понимала, кто я, чем я хочу заниматься. Меня все пугало как-то. Сейчас я понимаю, кто я, зачем я здесь, зачем я прохожу программу какие у меня цели на жизнь. И поэтому я себя люблю, и я себе, ну, цена. И мне хочется не то, что себя убить, а мне хочется ну, заботиться о себе, сохранить себя, чтобы дальше развивать всякие свои идеи. Ну, крашусь по-разному, там, ярко, эскизы, которые дальше буду бить себе и другим. Много пишу песен. Здесь же люди, у каждого своя, ну, необычная история, и у меня много вдохновения, постоянно кто-то что-то рассказывает и постоянно какие-то цитаты ловлю, которые мне нравятся, и, ну, короче, постоянно записываю что-то, куча черновиков, из которых потом, я уверена, что выйдет, ну, хотелось бы. Сейчас для меня Нонарко ну, это как, ну, такая опора, я знаю, что, с чем хочу связать свою жизнь, я хочу здесь помогать людям потому что здесь реально крутой коллектив, меня очень ну, поддерживают, меня любят, и я люблю людей отсюда. Сейчас я старший отряда. Ответственная вещь, мне очень нравится, это мое место, и я хотела бы продолжить в этом центре развиваться, волонтерить, может быть, стать воспитателем, если все удастся. Мне тут нравится это крутой центр.